Многих интересует вопрос, а как понять результативность психолога и что вообще считать за результат? Вопрос неоднозначный, давайте его разберем. Что результат для психолога и что результат для вас? Я думаю, что наивно будет полагать, что вы, имея кучу проблем с одного сеанса или с одной встречи с психологом решите все свои вопросы. но это не значит, что у вас всегда куча вопросов. Иногда действительно появляется какой-то элемент и достаточно одной встречи с психологом, чтобы решить какую-то заморочку в вашей голове. Но надо понимать, что это не правило. Мало того, если считать результаты психолога, если он сделал вам правильную диагностику, если он показал вам, в чем для вас является проблема, если он смог найти решение для вашей проблемы и показал, как это сделать, по большому счету решение тоже есть, теперь нужно, чтобы вы это делали, так вот результата нет, потому что вам его не дали или потому что вы его не взяли, не присвоили, не сделали результат своим. Если вы не работаете на встрече с психологом, а решили, что вы вот пришли, и от этого, это все, что от вас требуется, забудьте вообще про психолога. Ничего вам не поможет. А еще есть проблема, что люди настолько, а, как сказать, доверяют только вот себе, а психолог это какой-то такой эксперт неясный. Я же тоже почитал психологию. Ребята, то, что вы почитали психологию, без прояснения это с экспертами, это розовые очки, что вы разбираетесь в психологии. Но ну, многие ну не многие, есть клиенты, которые приходят и говорят, вот так о чем вы мне рассказывать элементарные вещи. Вам рассказывают элементарные вещи, чтобы вы увидели свой внутренний конфликт, свои несостыковки внутри. Но это же не хочется принимать, это же внутри так противненько. Но это еще решаемый вопрос. Самая большая проблема у клиентов, это когда проблема становится для них, ну, имеет для них вторичную выгоду. Потому что когда я вот с этой проблемой, например, я так красиво изъясняюсь, я такой уникальный, да и факт, что никому не понятно, зато я уникальный. Если проблема для вас становится сверхценной, дает вам вторичную выгоду, что вы становитесь уникальны, пока вы от этого не избавитесь, никто вам не поможет. Попробуйте довериться экспертам. Разрешить показать вам, ну, как сказать, всю, весь жопинг в вашей жизнь, жизни. Попробуйте разрешить себе с этим встречи, встретиться. Начните действовать и получать свои результаты. Жить счастливым и с удовольствием. Классной вам жизни. Ну и до встречи на сессиях, если вы, конечно, готовы менять свою жизнь.